Какая симпатичная девушка меня опять встречает. Да, во всех формах можно разглядеть. а А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. а тут высокий выбор, я посмотрю. Скипшку Можно пропустить школу? Это, это... А, это ж фэнтези, точно. Точно, это ж фэнтези. Да, пропустить школу, ага. А как уменьшить чувствительность? Эй, тут слишком большая чувствительность. <с damn> <с damn <smell> А я, я, я, это, это все ради научного интереса было. Я тебя запечатлел. Если что, у меня есть доказательства. Ты за кем следишь вообще? Что? Серьезно? Ты взяла? Что? Это что такое? Ты взяла лейку в школу? А может? А тут несколько А ну, ладно, может я чего-то, конечно. Да, я явно чего-то, чего-то не понимаю. Сейчас я тебя. Сейчас, Ой, бля, красавец! Ой, бля, красавец сам создавал такого красавца. Вот это красавец. А ты чмо? Хорошая у вас тут банька. Слушайте, пацаны. А ну, а ну, а ну, я хочу на это поглядеть. О, о, да, неплохая игра. Бля, это 18+. плюс. Это все? Это 18+. плюс. Не, ну это так, так, это я чисто ради любопытства тихо, э, ничего не докажешь, у тебя нет доказательств. Че ты такой важный стоишь, слышите, я, я тащу тебя. Ты это, такой безопасный со мной. Все, где ты, тварь, я говорила, я говорила, я предупреждала, Все, минус. А Иди сюда, куда ты, куда ты от меня убегаешь? Нет, тебя не убежают, ты свидетель. свидетеля, свидетели что? Правильно, умирают. Ой, бля, какая-то телка бежит. Беги, глупышка, она бежит по мою душу. Все, дьявол пришел. А меня, о, жесть. Это было одновременно и красиво, и глупо, наверное. Ты яйца не кати к моему мужику, а? хе... это будет. А вообще, ладно, ладно. А это моя жертва. А, да, да, да, я. Не понял. Чего? Ouais э, я потерял свой телефон, что ли? Что-то там код. Слушай, давай пойдем в кабинет, я кое-что покажу тебе. Ай, не понимает, что это такое. Сэй, позитив. Кого, бля? Я наблюдаю. Ты думаешь, я не наблюдаю? Я здесь. Я здесь. Вы охренели? Это не уважение ко мне. Так, все. Где мой нож? Мое задание. Все, я побежала. Брррр, меня ведет судьба. Судьба сэмпая. И ведет меня. Ведет. О, я чувствую, чувствую. Куда-то ведет. Куда-то приведет. Куда? Ведёт, куда, приведёт, куда К месту прилет. Гоу Какой класс? Ты учиться? А, ну да, учиться может и надо. Да. О, ну просто великое... О, во, во, во, во, во, во. О, великолепно. Все, спасибо за селфи. что ты мне предложил? Опять учиться? Не, спасибо. Учиться я не собираю. Не-не-не. Что ты на меня вылупил? Иди отсюда, пока я не дал тебя. Ты слышишь? Пират. Недоделанный. Карибский. Кариб. Пора убивать людей. Давай по-быстрому. Давай побрызгай. Ну нахер, э -э, бей ее, убиваю его, давай мочи. ёб твою мать, что это такое? Серьезно? Это невозможно выполнить. Она слишком. А как это? Я из-за у нее спины. А, я понял, у нее глаза на жопе, я понял. Есть какой-нибудь меню? Я не знаю, где мои задания? Это, это. Что? Я могу менять косички, серьезно? Кью. Q... Да? Да? Стой, стой, стой. Давай по трещи. Стой, стой, стой, стой, стой. Опа. Ой. А что случилось? Ам... Um... Айхатергей, get... Ф... Ф... кого я что-то фоткаю, что-то это. А мне фотки можно посмотреть? А, у меня очень просто любопытно. Ну все, из... сорян тогда. Я пошла. У меня там фотки надо сдать кого <с>... конда. Здорово. <с>... А вы чего делаете? Можно с вами потрещать? <с...> Не понял. Учёй. Ах, и что это такое? Что это? Это что? F -U... Ёб твою мать. Это... А! Что это? Вот это красиво. Вот это... О, краска, это я Убери! Да что ты на меня смотришь? Все, ты меня задолбал. А нечего смотреть на все. Я пошла в душ. Сейчас, погодите. Погодите, я... <свы> Ну все, паскуда. Мне терять нечего. Мне терять нечем. Все. Минус. Ой. Сэмпай, uh, а это недоразумение. Я вообще мы как бы. Да ладно тебе. Ну все, ну все, разбил девище сердечко. Ну все, гапда, все. Это был проигрыш. Видео закончилось. Но ты можешь посмотреть мой плейлист. попробуем. Давай, удачи. А я пошел поплачу.